Салют, народ! С вами Смоки Джин, вы на моем канале, а значит, сегодня будет интересно. Сегодня я с вами хотел бы поговорить про очень интересный табачок родом с Байкала. Сарма. Табак из Сибири. На выставке я попробовал множество вкусов, и их 15. Приобрели себе 4 вкуса, давай прокурить. Компания пропадала, вновь появилась. Пропали они из тусы по одной единственной причине, потому что они не смогли получить акциз у себя в Иркутске, то есть на Байкале, получили они акциз Свердловской области, производится на промышленных мощностях производства компании Северный, но у них там собственный технолог Лясим-Трасим-Тополясям, короче, и получился вот такой прикольный продуктик, продуктик. Я буду пользоваться технической документацией небольшой. Кстати, прежде чем пользоваться технической документацией, давайте с вами чашечку забьем, попутно покажу, к чему я пришел, как лучше забивать Возьмем мы такую вот убивашечку От компании Мун Сорму лучше бить не в касание А лучше всего еще и воздушно. Так, все перемешиваем Что интересно, это нарезка Нарезка здесь средняя, комфортная нарезка Без всяких крупных листиков Чашечку высыпаем высыпаем. Вкус, это компот из морожки Причем, это истинная их фишка Блин, морожку я больше ни у кого не видел Ну, блять и, Может, я не настолько прокурен, что знаю все это. У меня память деревая. Я помню сарму, когда они только появились на рынке, только выше на рынок, я прокуривал множество вкусов у них. Что мне тогда еще тогда запало в душу, это медовый тортик. Но он не в соло, если честно, для меня зашел. Там. Я его в миксах использовал часто, это было прикольно. Чем мне понравилось, так это общение с ребятами из компании Амбуссадорами. В частности, большая благодарность Жене, потому что на выставке он нам все рассказал, показал про этот табак. То есть, сибирский медведь вернулся на рынок. Все верно, все верно, Если что, спрашивайте, я все расскажу. То есть ребята вдохновились красотами Байкала и, видать, раскурились и сделали табак. У них на официальном сайте указано рекомендованная розничная цена к продаже. Это 280 рублей за 40 грамм. Все утверждают, то, что там 40 грамм, но я вот, блядь, не знаю, может, я так плохо вижу или еще что? Вот на этой большими буковками написано 50 грамм Упаковочка прикольная. Пакетик. Вот все по пакетику, да. Вот минус большой: то что нет отрывной линии. Большие пачки себе позволить, пока не могу купить, Комфортная Комфортно вкусу передачи. По вкусу передачи претензий вообще никаких нет. Курица интересно, прикольно. Кстати, вот насчет крепости. Блять, многие говорили, что это легкий продукт. Ребята, вы насколько прокурите, что это легкий продукт? Меня накуривают знатно, причем вообще убивает. Что касательно табачных листов, здесь два сорта Берли, и один сорт Саватой Вирджинии. Ну, эту информацию я проверить никак не могу, к сожалению. Но ребята постоянно проводят дегустацию у себя. В крае ездят по городам, проводят дегустацию. Люди, вроде... вот честно, я собирал на простых интернетах отзывы. Искал, искал, нашел. Положительных отзывов больше, чем отрицательных. Но отрицательные отзывы, я так думаю... В основном связано с тем, кто-то не умеет забивать Это факт Потому что там написано, били в касание Все горело, там, ты хашил и так далее Я вот с этим проблем вообще не испытывал Прокурил все четыре вкуса, которые у меня есть Давайте начнем по вкусам, которые вообще есть Торт Медовик Помню, со старых времен пробовал то, что на выставке Интересный вкус Медовый Аналогов такому я не видел Это что-то интересное, прикольное Фруктовый сорбет Интересные нотки Но в мой топ не зашел Я сейчас расскажу, что вошел в мой топ Вот лимонный леденец Прикольный вкус, прям то, что надо Компот из морожки мы сейчас попробуем Потому что я уже, к сожалению, не помню, как он был там Арбузный мармелад Что-то интересное, но Меня не впечатлило Что-то с чем-то что что напоминает короче, А вот что конкретно не помню Но я почему-то сравнивал его Блин, не знаю, то ли я настолько старый но я помню нахуй низа, и мне почему-то ее напомнило ну это неоднозначно вот что мне интересно понравилось это смородиновый морс эм, ребята ушли мне кажется больше от ягоды больше к листьям и если честно я бы его использовал в забивках в каких-то чайных миксах такой знаете деревенский чай с смородиновым листом топчик. нас сок не сказал бы что прям вот вау ну интересно прикольно с чем сравнить, даже не знаю. Но если сравнивать, допустим, с той же самой... Как его, блядь? Сатиром? С этим сатиром. То мне сатировский больше нравится, чем... Он нас высок от сармы. Байкал. Байкал... Вот здесь они попали больше в напиток и в газированность. В сарме чувствуется газированность, пока он не на языке. Перепробовал еще вот элементы, там, вкус байкала вышел миксованный. У сармы... Из-за отсутствия примесей он более такой натуральный. Больше к, к, к, к тому самому, короче, вы поняли. Холодный чай, освежающий цитрусовый чай со льдом. Знаете, чего-то мне в нем не хватило. Мне кажется, лимонности, скорее всего, какой-то не хватило, что ли. вот Какого-то прям цитрусового вот цвета чуть-чуть не хватило. Но, блин, я привередлив к цитрусовым. Я их как бы вообще не очень переношу, но поэтому может у меня сложилось такое впечатление. Ромашковое варенье. прикольно, интересно, необычно. Мало какой из производителей может похвастаться ромашковым вареньем. Блять. И напиток Крюшон, Корнишон, Крюшон. Мы, короче, тогда гуглили, это французский алкогольный напиток с пряными нотками. Кто любит пряности, это прям их тематика и их неприкольные, ну приколюшки, потому что ну, ну, как сказать, пряности Оцениваю, оцениваю в миксах каких-то пряных Это прикольная тема, кстати Советую попробовать Над Байкалом словно вьюжится Хороводы чая гружатся, И стигает их жестокая Беспощадная сарма Но поем мы во спасение Пусть стучат борта осенние То ли с запада, с востока ли Беспокойный шторма. Вот сейчас я покурил, колен заставил задуматься меня о жизни. Пока Роман делал подъемки красивые кадры, все в своем стиле. У нас здесь блогер накурился. Что могу сказать? По компоту из морожки. Прикольная тема. Чувствуется свежесть. И отдаленно какой-то пиздатый вкус. Морожку я на самом деле в живую не пробовал. С ней сравнивать не могу. Взял этот вкус, потому что его мне рекомендовали. Говорили, что это истинная их фишка. Да, фишка крутая и удалась. Однозначно. Компот из морожки топ. Лимонный лизнец топ. Смородиновый компот топ. Напиток Корнишонг около плавающий и Байкал завершает эту коллекцию и что могу заметить, то что действительно отвратных вкусов такого нет прям бей у меня такого не возникало, чтобы блядь, сесть на коне и ускакать в поле подальше от этого добака нет, кстати нашелся в запасах торт медовик он еще из старых партий у меня еще до нового сырья до нового продукта он мне нравится, но чаще всего я его использую в миксер, где надо медовость такую, знаете, такие кондитерские вещи с медом и кондитерка нужна, и там он будет топ, с цветами хорошо заходится некоторыми. По накурке, да, накуривать знатно, хорошо, прикольно. По мягкости курения, я бы не сказал, что продукт прям мягенько идет, но весьма курибельный, прикольно. Подрезюмирую, Сарма, хороший продукт, со своим уникальным подходом, интересные вкусы, которые мало где-то повторяются. Как всегда, с вами был Смоки Джин. Пишите лайки, ставьте комментарии. Естественно, подписывайтесь на канал. Почему вы смотрите и не подписываетесь? Это неправильно. Подписываемся на канал. До новых встреч. Курите только правильные кальяны.